Всем привет дорогие друзья и вам настроение? С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби герои Так, ежедневки Выиграйте игру взрывоцветным растением героя. Так, нанесите 20 единиц урона героям профессора мозговая атака И нанесите 20 единиц урона героям капитана огоньком Офигеть Что за капитана огонька, я не знаю когда играл в последний раз И за профессора Ну, давай выберем, наверное, в профессора Начнем за него Так, Посмотрим, что тут за колода у него. Так, телепортист. Хм. А зачем мне вот столько вот этих вот ландшафтов? Так, подожди. Курабочек будем брать? Че, у меня три, у меня три куробойщика? Так, бомбочки, ландшафт такой угу. А зачем мне вот этот тут? Брать так вот такой ландшафт тогда уж Добор Кровавая луна у меня здесь еще взята Тюнь-дюнь-тюнь Тюнь-дюнь-тюнь -тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю. Взять эту что ли? Ой-ой-ой-ой-ой Куда тут столько их? Я не видел, что их там три Кого же взять-то тогда? Давай нормально подумаем Этот, в принципе, неплох для добора Для добора он, в принципе, неплох Может, вот этого взять? У нас гаргантюлах гарант тут нету А с другой стороны, зачем они нам нужны, если у нас есть куробочник? Нам больше надо на заклинание тогда, получается. Акцент ставить. Ну что, попробуем. 20 единиц урона нанести профессор мозговая атака. Почему на заклинание, ребята, нужно делать акцент? Потому что здесь очень много этих. Так вот, наверное, берем. Забастизила Какой ранг? 34й. Ну Парень однозначно знает свое дело Мне дадут сегодня бомбочку? Как думаешь, или не дадут? Угу Так, телепортист Мне уже не нравится наша постановка дел. Мне уже не нравится наша постановка дел. Так, зубы Зилы. Чего нету? Правильно. Могила едов. Да иди ты в пень Плохо Твою налево, блин Вот так вот, да, значит? Так сделаем. Да, уничтожает он со здоровьем. Так, надеюсь, какой-нибудь хорошенький здесь выпадет мне. Зомби. Ети. Ух. Да ты офигел, что, ли? Эй! По-моему, ребят, коронтарики мне Вот тебе, ребята, и курабойщик. Вот тебе и куробойщик Не получилось нифига Профессор, ну как же так-то, ну Пытаемся еще, ребята, пытаемся Роза Причем ракеты есть Ни одной ракеты не выпало Ни одной ракеты, блин, не выпало, ребят ну как так-то? Да вылез твою налево. Ну, я думаю, что он не подумает, что у меня колода на пиратах. Ну, как по мне, вот это было очень глупо сделано. Ну, Я не знаю, это у него может быть суих каких-то там при бомбахе. Ну, сделаем вот так вот. Дает ему дополнительную энергию ну давай я так сделаю Че? Замораживает? Ну ладно Сейчас энергии нахапает, правда, ребят, немерено Ого Ого Смотри, что делает Но он ничего не сможет сейчас сделать, ребят заклинашки применить не сможет он. Он вот сейчас уничтожит, да <свы> <свы> заморозки серьезно? Так ребят. По две, по две единицы урона сейчас наносим И делаем вот так еще Поехали угу. Так, его бомбим Мбимы этого. Кукурузу. Кукурузу ставит. А что он может на кукурузу? Понятно. Шесть и два бомбанул, да, все-таки все бомбанул. Давай сделаем так, наверное, и тогда вот так. Он сейчас сюда кого-нибудь поставит, друзья. Заколебал своими заморозками-то вечными И бабы добавляет в колыбе Ой, фигня-фигнюшенька, ребят Ну ты понимаешь, да, что это уже кранты Профессор, как же сложно, как же сложно за тебя Давай-ка что-нибудь другое подумаем Давай посмотрим другую колоду Не посмотрим, а придумаем другую колоду Мы можем сделать колоду на танцорах у него Будем делать Пытаться на танцорах сделать колоду М? Или на профессорах Это даже не выпало нам 40. Да у меня танцоров-то не так уж и много Не, ребят, это не пойдет На танцорах не пойдет Видишь, вот эта вот колода, она... Она хороша, но... Здесь очень дорого стоят у него Карты Очень дорого стоят карты Причем на самом начале Этот телепортист это ну Ну что он мне даст На ранней стадии он ничего мне не даст Если сейчас зеленая тень будет работать на Горошинах Может быть конечно есть смысл взять Зомби в бочке как вариант Давай так поставим Угу mm -hmm. Добавляет да, бобы. Хорошо. Хорошо, я понял. Добавляешь да, бобы. Причем опять же, ребята, а, сейчас у сработает защита. Чтобы заморозку, наверное, сделать И Что, что пропускаем пока на воду сейчас еще одного ханурика просто нет нет ребята не стал стать никого на воду Усилил. Так, тут 1-4. Аренушка, да? Ну, поехали. Понятно тут срабатывает защита, что там у него остается, я уже не помню, ребят Заморозка? А может быть горошина? Пум, -пум, -пум, -пум, пум Давай так сделаем Сейчас на своих фасольках на этих, да? Рикошет Бомбит все равно, в любом случае Так Поехали Ой, профессор, блин, кислых щей Так а что тут, ребят? Ну, он мне пропишет потом два в лицо и все и до свидания. Так. Лаборант бонус на атаку, всем делает бонус на атаку. Две единички могу прописать вот через этот. Давай так короче. Сейчас заплюет меня. говорю, сейчас заплюет. далее далее <связываю> у него там бонус, да будет, <связываю> я же тебе говорю бонус будет горошину придержал хмыря. А. Но если бы не горошину, все ему кранты, по ходу дела было бы, наверное. Все, ребят, я отмучился за профессора Не могу из за него играть Меня вот раздражает он, если честно Так, а следующий у нас там капитан Огонек Все, пошли за капитана Огонька Кстати, тоже не такой простенький чувак У меня всего лишь одна колодна на него сделанная И если не ошибаюсь, это Эти, как они там Как называется называются-то? Комочки-то эти Как они называются-то точно? Махострел Meu, долго думал, как его Муха-стрел. Именно на них у нас колода сделана. Но дело в том, что <coughs>, против заразительной сальсы иногда это все не работает. думает опять да Ну его надо бомбить понятное дело ребят зачем ему этот это что за интересная такая колода у него получается очень интересная колода Да я даже не знаю, ребят, ну... Давай сделаем так. Если есть заклинание, он, естественно, потратит. Но он не стал. Он не стал. А че он думает? Что у него? Я, я просто не могу. У него одна только карта была О, вот че он. Их тоже там. Угу. Я понял. Не успели, блин. Не успели бомбануть. Его сюда перекантовать или как? Или бомбануть его через ягоду? <связываем> hmm. <связываем> так... Поставить комок. Ну у него заклинание есть, еще не забывай об этом. Еще творит. Ну даже как? Один плюс один, да? Один плюс один. Один плюс один. один, плюс один. Ага, я тебе говорил? Испугается. Думает, а стоит ли тратить, да? Давай, думай, быстрее. Но он не стал. Ну че, через бонусную атаку бом бомбить будем ли как? На следующем ходу все равно поставлю кукурузу Четыре два, Это получается 6 Ладно, хрен Ну что, ребят, кукуруза? Конечно, кукуруза будет на следующем ходу уставляться. Это тебе не поможет. Хотя... Сейчас глянем, что он будет делать М -м -м, даже так Что остается нам, ребята, сделать? Бонусную атаку, верно? Это тебе не поможет, парень Все. Пенек со своей одной колодой Которую мы создали еще при царе горохи, До сих пор ребята рулит на ней А, это взрывоцветной был еще к тому же Так, ну что Теперь побежали Сделаем ежедневку Сюрприз уже, поменялось Заразительная Сальция решила оценить колоду Экзотический Ливень и начинает игру с Кошатницей. Отправьте питомцев по домам, воспользовавшись колодой вспышки на солнце. Зерно Зернопокалипсис. .ologie. Ну давай посмотрим. Зернопокалипсис, да? Черт кто знает, как тут лучше сделать-то. Да фиг ли вы мне с этим виноградом-то, блин. Виноград все подсовывает мне. Ну, да я не буду пока ставить. Все, молодец. Вот... Этого чудиго надо убирать отсюда. Поехали. Оп, защита сработала. Сделаем вот так. Как ты мне дорогая. Да ну хорош. Ошепница достала. Блин, сейчас будет прокачиваться еще. Слюневый говнюк. Ну это трендес просто друзья. Пушка, дай мне, пожалуйста, этот... Ч ⁇ мне дать-то? Ч ⁇ -нибудь дай. Ну, хотя бы так тоже пойдет. Молоточек. Нет, парень, это мы знаем, вот эти вот трюки твои. Что отсюда. Курузочка. Кто там у него? Ой Не очень приятно, если честно Ну все, все, все, все, все, успокойся У только один вариант а пять в лицо-то как не хочется получать, а? Я не получил, да? М -м -м. Еще не легче. Как тут лучше сделать-то? Опа Поехали Ах, сейчас у него сработает Что он может сделать А вот так вот Отлично. Все, он достал уже, а? А, у него ничего не осталось, получается, да? <тит> <тит> так отличненько у него ничегошеньки не осталось ребят то есть карт у него нету Что ты хочешь сказать, что у тебя там заклинания остались, что ли, какие-то? Ну, я вот так сделаю. Он же, по-моему, может реб ⁇ лицо нанести... А, ну это надо... Есть конец, мы, ребят. Пробили. Пробили супостата. Так, ну что у нас там? Что у нас там ребят дайте как ранг я не знаю повысим ли мы сегодня ранг или нет но сыграть давай за бабаха попробуем поиграть пару каточек сделаем. так против меня ребята этот гигантус и что за колода твою на Это что за колода? Да вы... Сделал только хуже, ребят. Да, бабах, что ты радуешься там, радуется он мне. У нас игра начнется только после... Не знаю, в данный момент после пятого хода. После пятого хода Ландшафтов, по-моему, нет у Бабаха Если не ошибаюсь Или все-таки шипастая лужайка, может быть Могилы едза то есть Валим этого хмыря Нечего ему тут делать Давай я так поставлю. <смех> <смех> Шаманство. <смех> так. <смех> Кукурузы. Он все добирает, добирает карты, ребят я, я же вижу, что он доборами занимается Все занимается он доборами Ставит. Понятно. И это все? И это все, да? Три день с растениями. так Шаманит. Он все не уго ребята, про свое шаманство про это. И заморозку делает. Ну ладно, давай. Сейчас он срабатывает защита. Давай сделаем так. Теперь ставим кукурузу. Нет, ребята, не кукурузу пока. Пока не кукурузу. Ай, как виноградин, это сейчас не вовремя. Как ты не вовремя виноградин? А? Как же ты не вовремя? У него, оказывается, там был, не? Да? Это... это крик, крик боли Лишь бы не этот Но это, это как называется, друзья Вот это вот как Че вот это такое Хана мне, все, ребят С Своей кровавой долбанной луной, блин, прикинь Понимаешь, мне что бесит, что выпадает, блин, вот это вот. Почему вот это вот выпало, блин? Говнюку этому вшивому, блин. Там все было нормально, ребята. Ягода должна была пробить. Как тут должен был, ну, бомбануть того? И все, и ягода бы пробила бы ему лицо. Просто напрочь бы. Нет, выпадает именно пират. Причем с прочерком, блин. Дает Гаргантюа, который там сидит, тоже прочерком дает. Да. Вот так вот бабах. Давай поставим Олег сюда. На воду. Сейчас он его уничтожит. Нет, не уничтожил. Ждет. Он ждет момента. Возможно, у парня есть флакон Возможно, ребят Сейчас проверим Проверим его на камень Нет у него камня никакого Пока Угу Пугался все-таки, да? Ладно, любого гаргантея, которого он поставит, мы сможем уничтожить через бомбу. Давай так сделаем. Посмотрим, что там. Угу. Ладно. тратится хорошо ребята он тратится хорошо что танцу здоровья мало как ты мне дурак а хмырь как же ты мне дурак Да ты да стал уже, а. Став в корень. Ну, бесконечно что ли эти, гаргантюа? Ну куда ты его все убираешь там не блин, а? Все он куда-то убирает их блин. Так орех. иди ты в пень, блин короче, ребят, сейчас орех запуливаем должен запульнуть <звы> ну все на этом, надеюсь, доигрался балалайшник До свидания, наверное, я могу А, какое до свидания, ребят? Еще нет Пока этот хмырь живет Мы ничего не сделаем М -м -м, Теперь можно Ты знаешь, как мы это сделаем? Смотри, сейчас мы как хитро с сделаем Так И вот так И вот так. Интересно, есть у него? У него хилка, наверное, есть, да? Так шел хорошо, ребята. И... Так сдулся. Да-да-да-да, на своих этих... Гаргантюашках сыграть хотел Знаем мы такие колоды, сами играли Так, давай-ка попробуем э, За вспышку на солнце поиграть Да-да, тот самый пацан Ну, здесь опять заразительное сердце Вы что попроще можете дать Что-нибудь попроще, вот нафиг Слушай, на то, что добор энергии сразу же на первом ходу Это хорошо, ребят это прям чудесно. Это прям, блин, великолепно. Эх, ты гнида, ты вшивая. Того уберем отсюда. Так, понял. Он думает, что я сюда кого-то буду ставить. Хе -хе -хе. Пускай пыхтит. видал что утворяет чинга жгут если я сделаю тупо вот так И вот так Беда Я сам сейчас только что Поднасрал, так скажем и это мягко сказано М -м -м. Кого бомбить-то мне? что там нашли Фруктовый микс Фруктовый микс Куда его сюда, наверное, влепить? Конечно а же, да? Конечно же, на ружку надо. Как же без этого-то? У меня 4 хп. Ребят, 4 хпшки. 4 в лицо зарядит. Все, ребят, фиаско. Ты мне дал клубнику, а фигли мне от нее толку-то? От этой клубники Да нет, ребят, все тут фи финиш Даже если бы я бомбанул бы Тут неизвестно кто Я в принципе догадываюсь, кто Который увеличивает в этих Которые увеличивают в три раза урон, скорее всего Вспышки, что за дела, я не могу понять Да изначально какая-то ерунда, не карты выпали Что там досталось какая-то фигня Грипп этот, я даже не понял, откуда он взялся Где вот эти клубники были, когда они нужны, а? а что я дальше не могу поменять? Клубника эта нужна была, а ее где? Не было Ну давай сделаем так Смотреть Хорошая выпала карта Хорошая Наносит Но виденец урона Так, ну что, банан выстрелим, наверное, да? Или этого? Давай, наверное, я банан поставлю там замор Заморозка там У него заморозки не будет угу. Банана. Банана. Банана. Банана. Сейчас ему этот банан будет по перегорлу стоять, да? Ну и ее-то мы бомбанем, и ниже этого бомбанем, в принципе, не проблема. Это, в принципе, не проблема О, парень, да у тебя с картишками-то вообще беда Лютейшая идет Ну, как же без бананов, Конечно, банана Поставим этого парня И Это все, что ты мог сделать? Так, ну что там, заморозка... заморозка на ландшафте, скорее всего, будет, да? Я так понимаю Поэтому мы сделаем немножко по-другому Угу Меня не удивил он этим абсолютно Он заморозил клубнику Да, он заморозил клубнику Да, вообще Крейзи какой-то, заморозил кубник Ладно Так, ну что, давай сделаем таким вот образом Мм, вон у тебя кто На, балабешник тогда Так, с кто там Биг ты своих хрень героины тут достал уже в корень просто. У него еще одна акула. У него еще одна, ребята, акула. И... Понятно. Тогда до свидания. Ну, бывает такое. Бывает. Бывает. Я проигрываю, бывает. Он проигрывает. Все когда-то проигрывают. Ну что, еще про Или возьмем Бонкчое? Ты еще лет за него не играл. Ну, давай попробуем за Бонкчое поиграть. Ну, а что делать? первый ранг нам выпадает и выпадает разгром ой разгром тихоллоу ну кто бы сомневался -то. кто сомневался друзья мои что ты сделаешь именно так Я не успокоюсь. Так ты в лицо Огурец. О как! О, как даже Наверное, он так зря сделал Так, привет, прости, что отвлекаю на посветы, кого брать? Блин, не успел прочитать Черт, не успел прочитать, что там Так, бронявый, да, значит? Бронявый. Блин, как мне броня вот-то сбить? Что если я сделаю так? И вот так. И броня вот так вот в сторону вот Что там был за вопрос Привет, Броси... Так Привет, Бросси, что я посоветую, кого брать из зомби-героев Займеха, профессора мозга-атака э, Или Нептусь Ну, лично я бы, я бы лично взял бы Займеха Потом, наверное, скорее всего взял бы Нептусь я а в конце уже взял бы профессора Мозговая атака Но это лично я, ребят Так, ну что, бомбанем, наверное По ему, да? Не нервировал просто здесь уже. И это отсюда берем. И вот так еще сделаем. Так, что? О как! Ну, ребята, мне тут вот эту, а нет, сейчас пока не могу. Сейчас пока не могу поставить этого. Ой, ой, ой, какая благодать, друзья мои, как раз под этот. Как раз под мой огурчик Космический, конечно же Так, парень, уже поздно Нет Нет, это уже не, не сработает Пойми, это уже не сработает А что, ребят, все по чесноку по чесноку, все как и должно было быть Ну чё, еще разочек За бунгчой И опять, ну тут уже 40 ранг, ребят Тут оконы Оконы Ну раз это не, то есть Он любит всякие тут надгробия Он любит очень жирных э, зомби Поэтому э, ядерный гриб пригодится нам А мне дают добор сразу же Мне сразу ждали добор Плохо, ребят, спортивная колода чую Будет Будет, чую, спортивная колода Сумоиста будешь ставить, нет? По идее, должен поставить сумоиста, ребят Ну Над грубей должна быть Иди отсюда Предсказуемый. Давай еще одного сумоиста Нет, ребят, не сумоист на этот раз Я могу сделать, знаешь что? Добор мне необходим. Я знаю, что он сейчас на следующем ходу хочет сделать, привет. Поставить тренера. Вот это, конечно... Он сейчас поставит тренера. Это само собой. Нет. Не тренер. Хм. Друзья мои, не тренер, не шиша Интересно у него еще камней, ну валунов я имею в виду. Даже так, даже так. или или так он получает будет примещать что ли Прикинь! А как он так сделал-то? Почему он у меня погиб-то? Да это то, что ты там делаешь-то... Старые песни о главном начались, короче. Все. уже не знает, что придумать, да? Все на этом. Поехали. 17 единиц здоровья Давай подумаем, как мы можем ему пробить Угу И все? Атака, наверное, будет, да, скорее всего Как они там пере пере пере переиграются Я не знаю, ребят Давай сделаем так Ребят, ну это фортуна прям Это прям удача какая-то Сразу побежал восстанавливать здоровье себе Ладно О, слава тебе Как говорится, да? Слава тебе Делаем так И делаем вот так А применить некуда, да? Мне без этого уже нормально карта так что до свидания. Ну вот здесь, ребята, просто фарт Выпала хил, выпало хилка, все как-то так тупое. Я говорю, иногда вот у врага вот точно, точно так же, ребят, срабатывает урожайный понимаешь ты просто вот ему идет в, ру... в руку та карта которая ему нужна вот мне сейчас нужен был отхил все сюда и на тебе пожалуйста как знаешь как Мана небесная тебе. на голову упала но она не всегда падает на голову это Мана небесная еще творит. У нас хэллоу. Сейчас примет, э, применит Три единицы урона нанести А, у него валун есть Ааа, -а -а, валунчик у тебя есть Ладно Сейчас будет раскачиваться, да? Так, хилу мне выпьем. так он что собирается вирус применять или чего вот даже как Понял. Я все друзья мои прекрасно понял. Ты серьезно? Ты посмотри. А? И три Да Блин, ни одной единички за руль не хватает Буквально, ребят угу. Переместили Мне бы один ход прожить Проживел, да? Покажи вам. Так, он берет энергию, ребят. О, энергию заклинания. А что он там взял? Нам не показали, что он взял. Заколебал ты уже своими заклинаниями Шпиорис, блин Что-то он там мутит, ребят Что-то выжидает Что-то непонятно, что, правда Ну не может же быть у него курабочек. Так ведь... Да ну, ребят, что-то тут. Что-то тут переврали. У него выпал 24-й Понял. Может быть просто паника его взяла враскоп. Рей, атакует меня! Вот сейчас посмотрим, ребят, как профессор будет меня мутузить. Ух ты! Горохострел, это, конечно, хорошо, ребят Че ты голодранец, рыжешь-то мне? Рыжет он здесь На 100% у него, наверное, не один Чудик-то этот Опять этот гриб выпал мне ядерный Нет у меня пока ничего Нет у меня пока ничего У него заклинашки должны быть но он их не тратит Эврика там или еще что-нибудь Почему? Не знаю, ребят Скирдуит Ну если поставлю, например, этого, что будет? Ничего хорошего, да? Видишь, по пандополу вылез Ой, ой! О! Тут будет поинтереснее, нет. Так, танцоры. Ага, вот как. Ну мы-то урвали свое, что нам надо было Это самое главное Мы свое урвали Так а Дальше что делаем? Дальше мы сделаем вот так вот Он же любитель ландшафтов, да, ребят? Шаманство Слушай, очень много карт добирает Энергия Зачем это его все он задумал. Рикошет случайно. Он, да, вот, вот это убери. Вот это вот. Ну, зачем виноградину-то ты убрал? Ну. Угу. Ну и приплыл-то, наверное, парень, я так понимаю, все. Твои амфибии этот. Все Так, ну что, ребят Потом мы выставляем Да, да, правильно понял Выставляем вот этого парня И все ох ты кто у него тут внутри зомби сторона автор размещает Да Доберет он одну карту, ребят Доберет он одну карту А мы следующую что сделаем? Заклинашку, наверное? Или как? Да иди ты со своим этим хламоном отсюда Че бабушки Даже не дал доиграть, ребят Даже не дал доиграть говоря, бесполезно ему играть, получит все равно по полной программе. Этим ландшафтом, кстати, очень мало кто, ребята, пользуется, который дает 5 плюс 5. А по мне, так он хорош. Но единственное, что его очень тяжело удержать, потому что его обычно перебивает. Но если нету у кого-то ландшафтов, он об этом очень сильно пожалеет. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.